Любви все возрасты покорные, ее порывы благотворные. Но юным девичьим сердцам не страшно ездить по горам. И здесь в горах катаются люди, которые не боятся ни возраста, ни, горок, ни горных лыж. Берите пример, кто сидит дома на теплом диване. Не хотят нас, ветеранов, пропагандировать. Не хотят. Мы, мы им, видите ли, дорого обходимся. Соревнования нам делать, видите ли. Я, говорю, я же у вас денег не прошу. Я только прошу информировать, где и когда. И все. И все. Так, и все. Молодцы. И больше ничего. Спасибо Молодцы. За Сейчас, сейчас. Было, Мне так? стало интересно, когда да. же Галина Борисовна освоила этот вид спорта. Мне кажется, она родилась с горными лыжами, но оказалось, что это не так. На восьмом десятке. На восьмом десятке? 3 -3 года. Нет, это я не помню, 73-75. Ну... На восьмом десятке на, на горные лыжи. Горные. На беговых на. с детства Кавголова любила со всеми их горушками, горами. Сыновей поставила, внуков поставила. Но потом они выросли, и со мной не очень интересно. Да, ну да. внук подвил, Взяла на прокат, попробовала на Орлиной горе в Кавголове. Да. Два, два разочечка а потом пошла и купила весной ты уже на своем комплекте катаешься вот, вот ему уже вот лет 6-7 вот сумасшед сумасшед так вот вот так да вот нет, да сумасшедшая, конечно, сумасшедшая. слушайте вы живете ярко и жизни, жизнь Ладно, вышел да. мальчик просто подсадил